все разборка идет люди подошли разбирают хотят вывозить основания причем никто ничего не делает снимают соответственно, мне нужно тоже конкретная гарантия, Там, да, вот когда мы о, условия обеспечивают мне, о, чтобы работу выполнили, э, я эту работу добью, чтобы со мной рассчитались. Потом. Потому что мне меня ни документов, ничего нет, все на слово. Ну, а нет, нет, нет, нет, нет, нет, просто не я, чтобы я понял, мне условия работы туда предоставлю. Не не, еще раз, яман, я, сознания, Никаких и вот, нет. Не хочет Никаких киши, нет. А зачем тогда эти разговоры вообще ставят? Да у ну, меня же просто как бы, у -у, кассовый разговор был, я самостоятельно и сейчас закрою. Я мне такое сказал, сейчас сказал о том, что какие у меня будут гарантии, что с ними ну, рассчитаются. Ну, необходимо понимать, мне, ну, когда я там, если сейчас у -у, перехвачу там у -у, с других компаний, и там не, закроюсь. Нет, от тебя зависит, ты объект закончишь. Ты по четко сказал, когда вы начали сборить, я тебе что сказал? Объект закончить и вернемся к разговору по деньгам. Такой разговор был? Был а разговор. Что он, ты талант, сейчас говоришь? Ну, я подтягу. Да не подтянули вы сомневшись, давайте мы думаем. нет же сейчас кровли. Мороза уже нет. документы очень готовы. Я возьму на себя все юридические вопросы про движение всех. Но для этого нужно, ну, за вас никто не подпишет там, разрешительную документацию, если кровли нет. Ну это абсурдно. Если нет, например, там, Входной группы или еще что-то. Согласен. Все. Вы делаете, пожалуйста. Все, товарищу, он вот здесь получил, число и прописи. И передайте ему, потому что он трубки с нас никого не берет. Хорошо. Есть, дело уголовно возбуждено по факту невыплаты обратную платы. Пусть погасит людям зарплату, и оно прекратится. То есть Понял, основания я, я есть получил. у нас. Получил вот, сегодняшнее первое. Зарплату погасит, и там есть примечание, кстати, что дело прекращается. И все, и никакого не будет уголовного преследования, и все. Uh -huh. то есть вопросов никаких нет. Пускай спокойно приезжает, а то просто усугубит себе положение. То есть следователи, они что будут там арестовывать, и еще и в розыск его объявлять. Оно им не нужно ни нам, ни ему. Чем uh -huh. быстрее погасит, тем быстрее люди. Все. Uh -huh. все, спасибо большое.